Запись пошла, друзья. Итак, начинаем очередной, а точнее уже пятый розыгрыш э, лотереи от фонда взаимопомощи World Money, да. Сегодня опять это промежуточная лотерея за 100 рублей. Э, э, как я уже и сказал, да, э, силами Ольги Арзуманян у нас э, опять собралось 5 человек, чтобы разыграть среди них э, билет за 500 рублей э, на розыгрыш основного на основного приза до да, 6000 рублей вот и сегодня мы опять идем прибегнем всем известному сайту рендстав это независимый сайт по генерации чисел да. напомню что здесь происходит генератор очень просто там потому, потому что у нас пять человек мы зададим диапазон от одного до пяти да? и сгенерируем победителя, да, то есть сайт выберет одного до пяти победителя. Учитывая тот фактор, что я всегда, прежде чем это сделать, обновляю страницу на RenStaff, да, соответственно, я предполагаю, что генератор с каждым обновлением ну, выбирает какое-то число да? свое. И поэтому э, в плане того, чтобы вы приняли участие, я предлагаю э, то есть вам сейчас в чат э, скинуть число от 1 до 5. И, то есть, ну понимаете, э, то есть берете сообщение, допустим, 1, 2, 3, 4 или 5, какое какой вы считаете, вам нравится число, да, э, написать от 1 до 5. Как только число дважды повторится... Да, допустим, дважды повторится пятерка, я тогда э, столько раз обновлю страницу RendStaff. Вот Лю Людмила уже двойку написала. Есть кто из присутствующих еще у нас в чате? Пишем число. А я пока закрою. Ха-ха-ха. Чтобы никто не видел. <с raining> так, ладно. Так, 2, 4, кто еще? Пишем, нужно число, чтобы повторилось, 5. У нас 7 человек в чате, от 1 до 5, число в любом случае повторится. Друзья, вот, вот называется, кто в прямом эфире да, присутствует и слушает. Руслан! Да, я здесь отходил. А, уже раз... написали, donne... да? Простите. <с <fruit> <с <đó> ну Eller... вот, Алла, Алла Нечай закрывает этот uh, этап, да, то есть она тоже написала тройку. Вот смотрите, да, то есть тройка повторилась два раза, от Руслана и Аталы. То есть, соответственно, что я делаю? Я иду на Reinstaff и начинаю обновлять ä, страницу три раза. То есть жму первый раз, Видно, да, что обновилась страница. Второй раз. Видно, что страница обновилась, да. И третий раз. Три раза мы обновили страницу сайта RenStack. Идем, задаем э, диапазон от 1 до 5. И выбираем очередного. А число-то выпало. Финшуй. Ну, по феншую да. да, в, фен в любом случае у нас э, должно быть от 1 до 5 ну, э, диапазон мы задали все условия выполнили барабанная дробь сгенерировать и у нас очередным победителем 5 розыгрыша Ольга наверное Разуманян Ольга, да. Я даже считаю, да, да, что да. она первый билет опять купила. Но, соответственно, в любом случае победителем да, она, поздравляем Олю. Олю, Ольгу Разуманян. Ну, как говорится, я думаю, что какие-то силы небесные видят старания человека, наверное, поэтому и благодарят ее за это. Она очень старается, это правда. Вот, поэтому поздравляем от всей души Ольгу. Она уже занимает Ура! Позицию. Так, ну, я так понимаю, Ольга вышла, что ли? Да, да, она вышла, Дима. В прямом эфире мы не сможем узнать, какой она номер хочет занять следующий, поэтому она явно, естественно, сама внесет себя в список. Все, что мы можем это сделать, это мы можем поздравить победителя. Так, поздравляем. Поздравляем тут или в лотереи, наверное, уже, да, Дима? В чате лотереи, потому... наверное. Нет, она выиграла. Ну, я и здесь напишу, и там, конечно. Ну, и там, ну, понятно. А что она вышла-то? Может, связь или еще что-то. какие-то дела у нее там домашние. Она же по вечерам поливает мало ли вдруг чем хотя должна была дождаться ну не суть не, не итак поздравляем ольгу разманян да с победой в пятом розыгрыше лотереи с победой лотереи так это мы еще в тот чат закинем она сама себя несет в список так на этом лотерею мы на сегодня пока заканчиваем